Так, друзья, сейчас мы находимся в центре самых серьезных опасностей. Возле меня море, здесь океан, а здесь фандер. Все это время тут стоит коробка Light Flight, все потому, что мы привезли пешком. Компьютер. Компьютер в этой сборке от Light Flight. Вот такие вот дела. Ну что ж, сейчас я хочу экскурсию по дому и экскурсию по твоему рабочему столу. Давай. А, ждал, вообще долго <laughs> это, это все делал? Прокачку? Да. Ну, сколько мы, месяц назад? Месяц? Месяц пришел? Да, где Я думал, побольше. Ты в курсе, то, что мы начали собирать состав тебе? Да, это он самый? Да. Класс. Получается, это пруд, где да. сейчас 300 рыб, как минимум. Ну да, здесь то есть, было очень много мальков выпущено сюда, плюс все, что мы ловили с отцом, типа, сюда выпускалось. Здесь было много икры, то есть был нерест. Да, да. Ну да, то есть здесь их очень много. Если сюда кинуть кусок хлеба, здесь прям... Будет вода аж бурлеть, ну, типа, что-то в этом роде. Как пиранья? Да, да. Ребят, я прокачиваю ПК-челику, у которого свое море. Если у вас нет моря, не пишите. Смотри, какие вы шикловские чуваки. Так это, так здесь прям по два батона кидаем. По два батона? Да, а серьезно. А у некоторых нет еды вообще. Смотри, что-то кушается, что-то максимально незрелищно. Да. Если может быть более незрелищное что-то в мире, то... Может быть, Короче, история... С цирком у нас не получилось, так что да. сейчас давай уже поближе к твоему дому зайдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Александровна. Эрик. Нас впервые так встретили. Да. Сейчас посмотрите, что у нас происходит на столе. Мы покушаем, зарядим свои девайсы и дальше уже начнем снимать. Ты знаешь историю с чаем. Угу. Такая же была ситуация. Я хотел, чтобы он бы стал проигроком, но сейчас у них результаты не очень. Расскажи про свою сейчас форму, насколько она хороша, насколько она плоха. Сейчас Чай возвращает форму, это очень долгий процесс. И, ну, расскажи про себя, какая у тебя форма сейчас и какие у тебя планы на отыгровку. Ты играл против НИП бывших недавно, Что ты себя, как ты себя чувствовал, уверен или нет? На самом деле сейчас форма у меня вполне себе играбельная, все хорошо, меня все устраивает. Ну, конечно, всегда есть на чем работать, нет ни у кого, э, так скажем, потолка. Мне хочется развиваться, это главное, мне хочется играть в игру, быть самым лучшим в игре. Я, у меня цель — стать самым лучшим снайпером в СНГ. Я думаю, к этому приду. Единственная проблема, которая у меня была до этого — это нестабильная FPS, низкая герцовка монитора. Я играл на 120 герцах. И, соответственно, когда ты играешь против ребят, у которых все вполне ну, совсем по-другому, все на высшем уровне, ты чувствуешь вот, что... Доминацию. Ну да, доминация. Есть вот разница. И ты чувствуешь, допустим, в моем мониторе бывает так, что тебя убивают без шанса. И ты понимаешь, что ну нет у тебя шанса, ну ты ничего с этим не можешь сделать. И ну, сразу из-за этого я расстраивался. Соответственно, когда я расстраивался, я терял какой-то фокус, еще что-то. То есть это единственное, что может меня вывести из себя, из колеи. Ребят, я чувствую себя настолько убитым, но сейчас будет самое интересное, это распаковка компьютера, я не знаю, как он выглядит, я не знаю, как выглядит кресло, я не знаю вообще ничего, это будет очень интересно. В общем, а вот как выглядит комната Фандера. Я могу заметить тут одну книжку, их тут много, но я заметил только одно. Курочки. Польза, красота, позитив. Я просмотрел некоторые странички, потратил две минуты и теперь я понял, что у куриц много пород. Они очень разнообразны. Это все породы куриц. Похоже на тиму, это, да. Ну, мы вам показывали. Я уже стою перед готовым компьютером и вспомнил, что я не просил поставить лайк. Поэтому спасибо каждому. Любой лайк — это поддержка и показ того, что вам это нравится, и мне стоит продолжать. Это хоть какой-то показатель. Так что пишите комментарии, оставляйте лайки. И, понятное дело, подписывайтесь на канал, если вам нравится то, что я делаю. На самом деле, ладно, я возьму паузу небольшую. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не пишите мне... Я записываю. Пожалуйста, не пишите мне, Эрик, прокачай мне пока. Ребят, это не так работает. Пожалуйста. И мне стыдно уже заходить в личку ВКонтакте закрытую. Мне просто стыдно вообще где-то читать комментарии, где вы мне пишете про ваши FPS, про вашу прокачку. Я не могу помогать. Теперь эта рубрика является вспомогающей. Мы растим профессиональных игроков и получаем какой-либо результат уже на просцене. Это наша цель. Пока такого не было, надеюсь, фаундер это первый человек. Такие вот дела. Поэтому, пожалуйста, не пишите никуда. Это лишний спам, это неуважение себе. Потому что если я делаю набор через рандом игроков, я делаю анкету, как это было в первых выпусках. Но больше такого не делаю. Потому что я не хочу посвящать канал, просто прокачивать. Прокачка это просто под рубрик. Поэтому все. Я надеюсь, что такое не будет. Я с этого момента буду блокировать все, что я буду видеть. Ребят, это не так работает. Я не могу по просьбе кого-то кого прокачать. Ладно, э -э все. Я надеюсь, вы меня поняли. Все, желжа. Мы здесь видим первое место Dell Gaming 150 тысяч рублей. Он заработал с этого турнира, понятно дело, 30 тысяч рублей. Расскажи историю, как ты их заработал, как они теперь их. А, переводили на карту, отправляли им все реквизиты. Типа потом отправляют, в течение, наверное, месяц отправляют деньги. И мы не должны были выигрывать, честно скажу, это турнир. А кого ты выиграл? А, мы в финале выиграли. Там, получается, миксы были. На это, да. Ну да. Кто да. там был? Второе а место. Второе место заняли норберт там на HOTV можно будет вставочку сделать. Да? Да. Окей, а да. Твой, твой состав? Пока? Пока, Я, Грек, Трики и Иди -рей. На самом деле мы не должны были в принципе выходить в основную часть турнира. Там есть один клатч, ну достаточно там количество нормальных просмотров набрал. Клатч один в три, по-моему, или один, один? в три на Б пленте на дасть. От кого? От меня. Да? Мы, мы, мы, в общем, выигрываем этот клатч, а он на допы выходит. И мы на допах выиграем, ребят, и проходим уже в финальную часть турнира. Yeah. А мы должны были проиграть, потому что любой ретейк на дасте 3 в 1, 2 в 1, он не, ну, не делается. Потому что человек стоит, забирает окно, человек стоит, забирает дверь. То есть выйти из этих позиций, а у меня было 10 хп. У вас Чтобы этот момент на экране, пропаяться. я сам не видел, я не понимаю, что он решает. бляй, какой же ты молодец, ёбаный в рот, сосать, блядь, ёбаный в рот, это пизда. Ладно, давай начинать э, по твоему компьютеру. Сейчас у тебя здесь кресло, да. оно по сути живое, но тебе это придется отправить нам. Да? Ну да, оно чуть убитое, да. что, кого-то кто-то взял иг это иголкой. Это кошки, привет. У Ко есть Она... кошка? Была кошка. Может, ты будешь с курицей? Нет, это было окошко. Мышка Зови EC2A. И что могу сказать? Хорошая мышка, но во-первых, на ней остаются следы очень сильно. Да, я постоянно протираю. И у нее есть провод, дружище. Провод сейчас наше время. Поэтому вот эта штука она тебе больше не нужна. Сколько она стоила? 2,5 тысячи. 3,5 тысячи. Зоя в Это жестко, это жестко. Окей, по клавиатуре у тебя объявляет NEMO какая-то компания. Я ее за 1000 купил у знакомого. Плана на это отмена. Получается, ну, 1000 рублей клавиатура, мышка 3, 4. Обменялся с Дейвом. Эту Дейвом, мышка, ей уже 5, 4 года. Так, 4 года. ладно, наушники, что с ними? Это HyperX. А что с ними? Это, Cast, это мягкие э, амбушюры. Yeah. Это не, не резиновые. А, ну да, они поприятнее. Они нас, звукоизоляция отродительная у них. Все Но наушники. они поприятнее. Так, ну ты да, взял новую лампу, да, которая да, подключается да. К юз, через USB к компьютеру. Да, да. Это круто. Да, Я к да, розетке. Да, это да, огромный да, блок. Сколько она стоила? 2,5 По монитору у тебя, кстати, это самый лучший монитор Но он старенький, это не пэшка Это 2411, он без дисплей порта и Color vibrance, поэтому картинка очень тусклая В общем, все мы поняли, общая сумма всего этого дела у вас на экране, примерная. И по компьютеру, какую у тебя тут железо, видеокарта, процессор и mm, оперативки? Здесь 60 на 3 гигабайта и опять 4790 кей. 16 гигов Одна может быть, возможно, не работает. Ну сколько это примерно все ты, стоит? Э, покупал процессор за 15 тысяч с рук, так он стоит, по-моему, 20 копейками. Видеокарту мне подарил зритель, он сказал, я хочу тебе сделать помощь, одерж... ну, поддержку. Mm -hmm. И мы встретились в Москве, пообщались с ним, он мне подарил видеокарту. Да, ты же сказал. Да. Я, ну все, монитор сам покупал. Сейчас ты играешь в просто академию. Да. Но ты еще не подписал никакие контракты и так далее. Да. Так как ты знаешь, у меня сейчас организация строится, mm -hmm. а, я тебя вижу в составе как снайпера. Mm -hmm. Поэтому, ребята, это, наверное, первое заявление о том, что... Фандер будет тестироваться, и будет возможно то, что он будет в составе. То есть осталось найти 4 человека. То есть мы будем отталкиваться от то, что у нас есть уже авайпер. Такие вот дела. Я думаю, что у нас все получится. Да? Ну, ты уверен, что ты сможешь на Bootkamp приезжать да, на 2 да. месяца? Да, окей. Mm а -hmm. okay. ну, так твое место у нас будет онлайн. Да, Я да. Э, не знаю, мне, мне очень хочется начать уже делать что-то с организацией. 5000 заявок было, если что, 5000 заявок на организацию. Такие дела. Вообще, расскажи, а какую ошибку ты делал в киберспорте? Может быть, тебе надо было раньше обновить компьютер. и... Mm -mm. Самая главная ошибка моей была... Это... Я всегда верил в то, что если идет стабильный состав, у тебя есть стабильный состав то рано или поздно он выстрелит. Ну, то есть вы будете много работать, разбирать все ошибки, и по итогу вы индивидуально все вырастите и будете жесткой командой. На самом деле это неправда. Состав строится из индивидуальных качеств, да, то есть как характера, так и игровых. По ролям все это смотрится, делается, смотрите синергию в коллективе и так далее. Нужно иметь всегда лидера и все в этом духе. А я очень большой промежуток своего времени уделил тем коллективам, которые рано или поздно распадались. Ну, допустим, вот есть пять игроков, вы тренируетесь, все работаете, вроде все получается, весь какие-то нюансы, вы фиксите. И один игрок рано или поздно берет уходит, по той или иной причине. Вы находите нового, мотивация у четверых игроков уже становится все меньше, потому что правильно игрок ушел, играть не так хочется, опять все по-новой, новому игроку все объяснять, а если ты капитан, то это вся работа по-новой, заново, вся эта рутина и так далее. И вот так вот один ушел, другой пришел, один ушел, другой пришел, дисбанд, новый состав. И ты тратишь времени на те составы. выиграть в квалификации, попадать при жестких челов э, команд, игроков, миксов, кого угодно. И, и ты сам почувствуешь и видишь, когда игроки боятся противников, когда они не тянут по индивидуалке. Дай лучше TeamSpeak команды. То есть команды? Да, про команды, которые ты восхищаешься, как они общаются в TeamSpeak. Speaker. Да, да, да. Видел Петрика обзор? Я видел Петрик обзор. Хороший. Я и видел и до Петрика вот, э, оригинал. Окей, ребят, э, оставил по ролик Петрика да. про то, как Astralis общаются в TeamSpeak, очень, очень да. интересный ролик. Все, по факту есть очень классные мелочные детали на карте, которые команда иногда даже не обсуждает во время раунда. Который мне, например, не понравился TeamSpeak, это Virtus.pro последний. Очень много фуда, да. угу. перекрики у друг друга. Очень большой фут, даже капитан бывает сам говорит, ребят, дайте звук потише, я ничего не слышу и так далее. То есть э, идет такой спич в игре, что ребята сами не слышат, что происходит. Ладно, прикольно. Да. Все. Ну а сейчас настало время после кресла, как мы его собрали, пока не будем говорить мнение о нем. Но оно приятно выглядит, такое чувство, что это алькантара. А вы сами понимаете, что такое алькантара, это дорого, богато, прекрасно. Ладно, давайте смотреть, это компьютер Light Flight. Есть такой ютубер, Бендерчат, раньше он конкурировал с Лоложкой. А Bender Chat сейчас оператор этого ролика. А Ложка прислал этот компьютер Потому что он открыл свою компанию Где он собирает компьютеры и, и продает их Да, он не просто играет в Майнкрафт целыми днями Но еще и владелец хорошего бизнеса Он собрал компанию, которую назвал Light Flight Они собирают компьютеры, делают сборку Как и другие компании Но у них некоторые изменения в ценовой политике По сравнению с другими На сайте вы сразу видите некоторые сборки компьютеров Ну а также сразу средние FPS в играх К примеру, покупаешь компьютер за 44 тысячи И видишь то, что в CSGO будет 231 FPS Если вы предпочитаете... Собирать компьютер самому то это можно сделать у них они собрали классный конфигуратор который дает вам возможность реализовать всю вашу идею я думаю что доверять ловушки можно пока компьютер не подвел фандр им доволен и я думаю что это должно продлиться долго ссылочку на сайт light flight я оставлю в описании ну а самое главное ребята из light flight Решили разыграть такой же компьютер, которому подарили сегодня фандеру в паблике ВКонтакте. Поэтому после ролика обязательно прими участие. И, может быть, именно ты прокачаешь себе пока даже без моих роликов. Понимаешь, о чем я говорю? Ссылка на паблик Light Flight будет в описании, поэтому ждите там конкурса, либо он уже там есть. Light flight, как они называют себя идеальное соотношение, цена, качество. Ну, давайте проверим. Ну давайте посмотрим, что это вообще такое. Вот такая у нас коробочка приехала в стиле дерева. И вот такие вот неплохие замки. Давайте попробуем их открыть, хотя откроют поселения. Давай. Так, здесь у нас около 70 тысяч рублей либо 80. Все, мы вам расскажем, объясним и так далее. И самое интересное, то, что нас встречает Эракул. Не, от нас никуда не уйду. Так, уа, а, так, все, это весь компьютер. Так, так давай туда. Давай. Давай. Нет, там есть держалки. Так. Ну что ж, начинается распаковка. И сейчас самой будет интересный момент посмотреть, как выглядят кулеры. Мне кажется, они здесь вряд становится. Light, light. Что за железо вы спросите? Я написал ложки, бро. Давай компьютер, давай компьютер, давай пробовать работать. Это было рандомно, мы не будем рассказывать историю, но это очень рандомная история. Он уже помогал Дилайту, Дилайт создал буткемп на 5 человек, и все компьютеры у него от Light Flight. Получается, эта сборка стоит около 80 тысяч рублей, у вас на экране сумма. И все его характеристики Такие вот дела Сборка со составила там максимум 3-4 дня И компьютер был у меня Это все прекрасно, быстро И самое главное, то, что мы теперь не тратим время на поиск каждого спонсора То есть наша проблема была всегда в сборке Мы покупали что-то там, что-то там Тратили много денег А сейчас Рома дает просто такой компьютер И мы можем просто его снимать И самое главное, это то, что такой же компьютер он будет разыгрывать в фабрике ВКонтакте Об этом чуть позже Ну что ж, настало время, мы теперь можем представить вам новый компьютер Funder. Мы его полностью собрали, монитор, компьютер, девайсы, кресло, все у нас есть, и сейчас я хочу сделать небольшую презентацию. Ну что ж, что у нас по девайсам? Мы не стали придумывать что-то новое и взяли то, что чем я сам пользуюсь Чем пользуется большое количество проигроков Это девайс от Logitech Сначала в этом выпуске должны быть другие были девайсы Но из-за того, что были некоторые обстоятельства Я написал с за три дня до этой серии О том, что пацанам нужна прокачка По-братски помогите И они это успели сделать Поэтому за такие быстрые действия Им респект Это поэтому они сейчас настолько известны. У нас мышка. Это Logitech G Pro. Мышь у нас Logitech G Pro Wireless. Разработана как идеальная мышь для геймера. 50 киберспортсменов и стримеров постоянно тестировали ее, чтобы подобрать идеальную форму, вес и вид. Она очень легкая, весит всего 80 грамм и при этом аккумулятора хватает действительно надолго. Сам пользуюсь каждый день, сделал на ней минус 4 старичками из Navi. Так что я очень доволен. Идем дальше. По клавиатуре. У нас та клавиатура, которую я сам пользуюсь, только есть небольшая разница. Я пользовался небольшое время на голубых свечах но сейчас мне поставили коричнево, чтобы они были бы тише но для про игроков больше нужен им на синий цвет свечей потому что они лучше реагируют на Ваши действия, ну, делать стрейфы те же легче, и так далее. Но мне нужна тишина, потому что они очень громкие, поэтому останусь на своих коричневых. Клавиатура Logitech G Pro опять же разработана для про геймеров. Опять же, на ней играет куча топов на ней играю я сам. И я они вписываются в топы, если что. Роскошная rgb подсветка. Очень стильная и компактная малышка. А на столе занимает минимум места так как отсутствует нампад. А это удобно. Зачем нам и геймеров нампад? Мы же не бухгалтеры Быстрые свечи, которые дают щел по Всегда понятно, прожалось кнопка или нет. Киперспортсмены любят именно такие. Я говорю про синие свечи. Но, понятное дело, есть и другие свечи, если ты любишь более тихие клавиатуры. Наушники. Очень интересная тема у этого монитора. Их можно закрепить вот на такой штучке. Это интересно. Наушники, опять же, как у меня, это те наушники, которые мы дарим уже не в первый раз. Очень интересное, ну и подробнее что-то расскажу. Наушники Logitech g Pro — Это топовое решение Logitech, разработанное для самых требовательных геймеров. Невероятно надежная и удобная конструкция. Можно играть часами напролет. В комплекте идут как комбишуру из искусственной кожи, так и тканевые. Топовый микрофон профессионального уровня. В программе G-Hub можно качать пользовательские пресеты для наушников и микрофона. Есть даже настройки от топовых стримеров и проигроков. По коврику все опять же как у меня, то есть это реально мой набор весь. Отличается только цвет мышки и свич вот здесь больше ничего вот все одинаковое большой коврик это Logitech ну рассказывать подробно не буду просто хороший коврик который я думаю прослужит долго и надежно тем самое главное это монитор он самое большое занимает место на рабочем столе по сути и я его не взял от спонсоров я его купил за свои деньги 40 тысяч рублей ну плюс минус там 500 рублей доставка и сам он стоит 36 тысяч рублей ну да я накрутил 2000 ну, окей. ну а так он Самый профессиональный из всех профессиональных. Это XL2546-240 Гц. Это первый монитор, который мы делаем в прокачке ПК, который 240 Гц. Все остальные ПК были э, вместе с 144 Гц. Это все потому, что в этом выпуске настоящий порой игрок, которого э, мы ждем все в команде Сайбершок. Об этом чуть позже. Но это, возможно, претендент на будущую команду Сайбершок. Он пока об этом не в курсе. Короче. Да, раз мы Ну что ж, я думаю, что можно кресло оценить. Гоуч, это кресло, дружище. Не знаю, сколько это стоит на самом деле. Будет интересно посмотреть в монтаже, сколько оно стоит. Но в, выглядит на 1012, э, сидится сейчас, скажу, на какую сумму. На 1012 как раз. Вот мне кажется, 10-12 тысяч, тысяч это ее цена, мне так кажется. И сейчас оно стоит 40. Так, блин, комфортно, правда комфортно. Я вот клянусь, я только что заснул на нем. Оно приятное. Это кресло от компании AeroCool. Вариант для тех, кто проводит много времени за компьютером. С помощью газлифта человек может настроить кресло под собственный рост. На самом деле, я полежал, я без шуток заснул на этом кресле. Оно максимально мягкое, приятное. Я буду это кресло называть AeroCool Alcantara. Похоже реально. По монитору. Мне нравится тем, что... Он может дергаться. Он, регулируется. он регулируется, не знаю, там, от начала до конца, как будто сидишь в кресле каком-то маш... автомобильном. Все делается, смотрите. Можно спустить, поднять, альбом на поставить, книжные. А, что еще он может? Подниматься, спускаться, умеет. Ну, короче, он все делает. Слушай, ну мышка супер плавно ездит. Она очень легкая. Это очень непривычно, потому что на зове она гораздо тяжелее. У меня есть грузики? Грузики нет, можно поставить вот, вот эта вот штучка для а того, там чтобы есть, туда... дают. Грузики нет. Ага, то есть можно купить будет. Да, можно купить. А что у тебя слишком маленькая? Она? Может, либо у меня слишком легкая слишком, либо мышка слишком легкая. Но слушай, ну все равно она очень приятно ездит. Бывает классно. Слушай, ну звукоизоляция такая, что <coughs> я не слышу абсолютно ничего. Ты меня понял? Нет. вы что-то говорили? Да. Серьезно? Да. Серьезно? Да. ладно, окей. Но это очень странно. Слушай, ну ощущения совершенно другие. Ну, типа, я, да, мне настолько непривычно смотреть на эту картинку. Она хорошая? Да, она очень крутая. Ну то есть, во-первых, выделяются на фоне, выделяются модельки, чего до этого не было. Но у меня было. не было контрастности. То есть я смотрел на фон, и на фоне моделька она сливалась полностью. И, соответственно, твой глаз не может ну, среагировать должным образом. То есть на мониторе прошлом у меня не было корвибранцев говорит о том, что картинка очень ненасыщенная, то есть она супер мерзкая, супер монотонная, никакая, белая, вот. сейчас нужно будет играть очень много демо. клавиатура, мне нравится, что четкие клики, я знаю, когда моя моделька останавливается, а мышка очень классная тем, что на ней очень приятные глайды, скользит очень хорошо, а плюс ковра в том, что Никогда рука не будет съезжать э, с, с него на стол. Следовательно, будет всегда очень удобно. Mm -hmm. Вот наушники офигенные. Звукоизоляция на них, ну, очень высокого уровня. Ну, то есть, не знаю, знаешь, как вертолетные ну, вот эти, которые используют на турнирах. Которые... Окей, короче, ты доволен. Да, спасибо. Друзья, да. ну, получается, это конец выпуска. Всем большое спасибо, кто смотрел. Это была прокачка очередная с фандером Надеюсь, то, что у нас все получится с ним, и у нас будут успехи в организации. Ожидайте выпуски первые с командой. Надеюсь, то, что это будет совсем скоро. Пожалуйста, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, если вы еще не сделали это до этого. Ждите новый ролик, он выйдет совсем скоро. Пока. Всем пока, ребят. Спасибо.